Здравствуйте. Продолжаем решение задачи К7. Сейчас у нас уже идет, по-моему, четвертая часть. Продолжим вычисление вот этой величины, то есть переносной скорости. Скорости, с которой наша штанга вращается вокруг неподвижной вертикальной оси. Вот обратите внимание, я-то ошибку быстро вычислил. Остановимся здесь на этом, на конце предыдущего фрагмента. Я ошибку быстро вычислил только за счет имеющегося у меня готового решения. Если бы этого не произошло, то, честно говоря, прозевав вот такую арифметическую ошибку, я бы получил неверное решение. И проконтролировать его было бы достаточно сложно. Поэтому я рекомендую, конечно, всегда не торопиться. Иногда эти... Значения могут всплыть, например, неправдоподобно большое или неправдоподобно маленькое, или неправильное по знаку, но иногда, вот как здесь, я бы и не подумал, что я решил неправильно, если бы не было под рукой готового решения. И придется, приходится иногда перерешивать вот так все заново. Поэтому не торопитесь, выполняя какое-то задание, делайте все вдумчиво и внимательно. Ну, я думаю, мне простительно, поскольку я пытаюсь это все показать, как должно происходить у вас на деле. Все-таки я это показываю модельно, а не решаю действительно какую-то конкретную задачу. Итак, что же у нас осталось вычислить? Нам осталось вычислить вот эту величину. И да, что мы уже видим Омега. Значит, знак минус. О чем говорит? О том, что направленный у меня по положительному направлению оси вначале вектор, он неверен. На самом деле у меня вектор Омега направлен что против оси. То есть, вот это направление неверно. И вектор Омега-Е направлен вот сюда. То есть, вращение происходит вот эта ось у нас. Вращение, вращение этого тела происходит вот в этом направлении омега, если сверху смотреть оси с положительным направлением, оно происходит по часовой. Это означает, что скорость точки М будет направлена на нас, а не от нас. То есть скорость точки E будет направлена на нас. Вектор будет направлен на нас. В данном случае, если возвращаться к первому рисунку, чертежу, то он будет направлен по положительному направлению оси X. Итак, ну а по модулю он будет равен, значит, э, осталось нам вычислить. Но ну, здесь еще что у нас мы вычисляли? 10 сантиметров умножить на минус 0,93. Итак, по модулю ве будет равняться, значит, что э, модуль омега е e умножить на р. то есть 0,93 умножить на 10, это будет равняться 9,3 сантиметров в секунду. Направление, повторюсь, определилось бы вот из этого векторного произведения r на омега, если мы здесь проведем его между r и омега, мы увидим, что этот вектор направлен будет на нас. Угу. Ну что ж, возвращаясь к задаче 1, определить абсолютную скорость точки А, мы должны сложить два вектора. Вектор относительной скорости плюс вектор переносной скорости. Напомню, что вот в этой системе координат, если мы изображали вот наша неподвижная система координат, вот наша точка M. Значит, вектор относительной скорости был направлен по этой оси в плоскости значит какой y z а вектор в е e был направлен значит куда давайте по модулям сравним какие здесь скорости в тут 65 и 3 тут э, тут 9 и 3 то есть, вот этот вектор скорости намного больше. Значит, давайте мы не будем отслеживать. Все-таки десятикратное увеличить. Нарисуем просто. То есть, вот этот вектор параллелен этой оси. То есть, перпендикулярно к нам смотрит VE. Это вектор VR. Поскольку этот вектор лежит в плоскости ZY, то, а этот параллелен оси X, то угол между ними равен чему? 90 градусов. То есть, если вот это у меня вектор VR, это у меня вектор ВЕ, вот их сумма будет определяться из теоремы Пифагора. Это ВА. По модулю будет равна ВА, значит, корень из ВР в квадрате плюс ВЕ в квадрате. Чтобы не ошибаться лишний раз в вычислениях, напомню, у нас получились значения значит, 65. Хотя давайте посмотрим, насколько... Все-таки эта разница будет существенна. Все-таки 65,3. Я бы все равно округлил до 65,3, хотя в задаче 65,2. Ну давайте 65,3 в квадрате плюс 9,3 в квадрате. Это будет приблизительно равняться 65,3 в квадрате. 4,26409 плюс 9,3 в квадрате 8649 и корень из этого значения и так плюс 4, 2, 6, 4, 0, равняется. То есть корень из 4, 3, 5, 0, 5 8. Но это приблизительно корень от, из этой величины будет у нас сколько? 20 в квадрате это 400, значит не пойдет 4000. Это у нас сколько будет? 3600 это будет значить сколько? 60 в квадрате, Да. 70 квадрат. Ну, где-то около 65 в квадрате. Давайте вычислим сразу корень. Корень второй степени равняется 65 и 96. 65 и 96 сантиметров в секунду. У нас в ответе здесь 65 и 9. Ну, чуть меньше, да, вот из-за чуть меньшего округления в начале. Дальше пошло определение, чего ускорение. Итак, у нас пункт второй пошел. Определение. Первый пункт мы закончили. Определили, что модуль скорости и определили ускорение. Модуль скорости и направление, с абсолютной скоростью точки M. То есть она будет направлена, она слегка отклонится от плоскости ZY в сторону положительной части оси X. То есть, вот этот угол будет достаточно мал, поскольку, повторяю, вот эта величина 65, это 9 в 6, 7 раз почти выше. Больше этот катит, чем этот. То есть, тангенс будет достаточно... Тангенс 1 седьмой будет равен. Ну, давайте вернемся теперь к определению ускорения точки M. Абсолютного ускорения точки M.